В своих неудачах можно обвинять кого угодно, но я не из таких. Моя работа — поднимать людям настроение, держать их в тонусе, веселить, развлекать. Я делаю это, когда другие отдыхают, пьют кофе по утрам или стоят в пробке. Прямой эфир всегда не непредсказуем. Это настоящий адреналин. И в любое время, в любую погоду я спешу в студию, чтобы сказать жителям 10 городов, что им действительно нужно. Привет всем, в это время вы слушаете радио всем. Только со временем мне стало понятно, не стоит переживать из-за того, что думают о тебе другие люди. Мнение большинства весьма переменчиво. Главное, продолжать заниматься своим делом, которое ты бесконечно любишь. Каждый человек уникален, со своими талантами, недостатками, странностями и особенностями, но важен сам человек. Так же я отношусь и к проблеме вич. Защититься от него не так сложно, главное делать это. А есть он у других или нет, меня не касается. Каждую минуту у тебя есть шанс дать миру что-то новое, в любой момент поменять все, ну или почти все. Главное понять, ты можешь больше, защититься от рисков и не обращать ни на кого внимания. Статус важен, жизнь важнее, чувствую лучше.